Сейчас Telegram ⁇ это более 400 миллионов пользователей свыше 200 тысяч каналов и чатов по всему миру. Adgram ⁇ рекламная платформа, позволяющая эффективно работать с пользователями Telegram. География присутствия пользователей Telegram сейчас выглядит так. Рассмотрим подробнее аудиторию Telegram в России. Около 10,5 миллионов пользователей Telegram составляют мужчины и чуть больше 5 миллионов женщины. Около половины пользователей Телеграм в России зарабатывают от 46 до 150 тысяч рублей. Все эти пользователи видят рекламу. Это может быть реклама вашего продукта. Adgram позволяет запустить рекламу на множестве площадок в несколько кликов, гарантирует безопасность каждой из сторон сделки, имеет удобный документооборот и отчетность по результатам размещения рекламы, дает возможность оплатить все размещения одним платежом с расчетного счета, позволяет вывести заработок любым из множества способов. Разместить рекламу можно в любом из трех форматов. Оплата за посты, оплата за показы, оплата за клики. Настройка рекламной кампании займет всего 3 минуты, но даже это мы можем сделать за вас. Напишите нам на adsobachka.adgram.io и мы подготовим для вас полноценную стратегию развития бренда в Telegram. Adgram – платформа эффективной Telegram рекламы.